Народ, всем привет! Поговорим о самых свежих новостях по калибру. Новый патч по факту будет небольшой, но тем не менее принесет интересные изменения в нашу игру, в частности в ранг. А, начнем с самой главной новости, это изменения в рангах, которые стартуют с 22 сентября. Изменения коснутся матчмейкера, и теперь играть в рангах станет чуть проще. К сожалению, балансить будут пачки как раньше соло, но тем не менее изменит сам принцип подбора противника. Теперь у вас появятся полулиги. Каждая лига будет разбита на 2 полулиги. Рассмотрим на примере бронзовый и серебряный лиг. Если вы играете на 5 и 3 бронзе, то вас балансит к 5 и 3 бронзе и с малой долей вероятности к бронзе 2 и 1 ранга. Как только вы попадаете в бронзу 1 или 2, у вас балансинг к бронзе 1 или 2 и с меньшим шансом будет балансить к серебру 5 и 3. Но вас точно не забалансит к серебру 1 и 2 ранга. Если только с вами, конечно, нет игрока серебра 5 и 3. В общем, вас всегда кидает преимущественно в подлигу. И теперь пересечения с более высоким рангом маловероятно. А также уменьшится разброс между лигами игроков в командах. Разница в команде может составлять не более одной целой лиги. Ну или двух полулиг. А также подбор противника стал более узконаправленный. А вас в первую очередь будет балансить именно в вашу полулигу. А, поэтому если в вашей команде игроки с одной полулиги, то у вас будет балансинг гораздо комфортнее. Алмаз, кстати, матчить в основном будет только с Алмазом. Это еще не все изменения, но только те, которые мне доступны для озвучки. Хотя, как по мне, важнее то, что самые ценные награды дают за нахождение в лиге, а не за попадание в нее. Все-таки многие уходят, достигнув определенной планки. И эту проблему надо как-то решать, надеюсь, они ее решат. В общем, как вы поняли, ранги стали немного комфортнее. Пишите ваше мнение, чтобы вы еще привнесли. Хотя нет, не пишите. В почного эти будут еще какие-то изменения, но об этом уже вы прочитаете потом. Следующая новость – это новая карта переправа будет доступна сразу в трех режимах: это столкновение, взлом и натиск. Для спецоперации зачистки она пока будет недоступна. А наконец-то в натиске будет не одна и та же карта, а сразу несколько, и помимо карты переправа, в натиске, кстати, добавляется карта Гавань Амаль. Так что будьте готовы к сливам, а ведь народ еще не умеет проходить эти две новые карты по факту для данного режима, а при условии, что их сразу три, то будет очень весело в рандоме. Желаю всем удачи, пока не научитесь играть. Следующая новость, зачитаю не я, а зачитает новая ведущая, тебе слово. Спасибо, Дима. В игре появляется новая витрина с названием «Вейнторг», в которой дадут возможность купить внутриигровую косметику, камуфляжи, эмоции и так далее. Я прям вижу ваше горение. Вывели и тут же начали продавать. Согласен такое себе, но из хорошего это то, что это все будут продавать не только за золото, но и за серебро, и даже, возможно, за свободный опыт. Точное наполнение магазина пока неизвестно, но надеюсь туда впихнуть эпики или даже легендарки. Было бы прикольно купить их за свободку или серебро. Будем ждать. Витрина будет временной и будет появляться на время. Судя по ответам на стриме срок работы военторга неделя. Далее тебе слово. Далее, не в этом обновлении, но довольно-таки скоро в игре появится новый ивент с частично отключенным интерфейсом. Я лично предполагаю, что отключат маркеры над ботами, но пока мне точно неизвестно. Надеюсь, также ивент будет и в PvP-режиме, точно такой же с отключенными маркерами. Режим, в котором обилка тени будет просто по факту бесполезна, как и спецсредства Султана, там мы все будем отчасти невидимыми. В общем, интересный режим должен получиться. Очень его жду и посмотрим, а пока потестим его в PvE. Далее, также из хорошего нам пообещали скорый выход Нэшер. Сроков нету, но по слухам осталось ждать уже вот-вот недолго. Инсайдеры сказали, вот уже ждите, ждите, вот, вот уже, уже рядышком. Кто из них будет конкретно, не знаем, пока следите за новостями. Одна новость вне калибра, у нас появились виджеты со статистикой, часами, рандомайзером оперов. Видео есть на моем канале, но вышло уже столько обновлений, что уже не совсем оно актуально, но тем не менее можно посмотреть как виджеты работают в бою. Кстати, ставить их можно, не бойтесь быть заблоченными, не стоит думать, что вас украдут какие-то данные и так далее. Вся информация берет из открытого источника и никак не влияет на ваш клиент. Поэтому ставим не сын. Вещь полезная. Не в ближайшее время, но все же будут переработаны навыки, а также будут добавлены новые. А, ведь нас ждут новые механики в игре, поэтому, соответственно, новые навыки и изменения старых. В общем, как обычно, баланс-баланс. По оперативникам пока не знаем. Этот конец года будет очень насыщенным. Ждем подарки. Не забываем, что у Калибра скоро день рождения. Кстати, вы приготовили поздравления для Калибра? Потому что я так думаю, подарки они уже заготовили. Так что готовимся, конец года должен быть насыщенным. Но пока это все. Это были наиболее важные новости на этой неделе. Надеюсь, данное видео вам понравилось. Данную рубрику постараюсь все-таки выпускать почаще. Но на этом все. Пока-пока. Увидимся на полях сражений. Вы лучше.